На что Бог обращает внимание? Бог обращает внимание на многие вещи. Но по-особенному Бог обращает внимание на веру. Давайте посмотрим некоторые тексты, которые для нас будут важны. Псалом 9, стих 11. «И будут уповать на Тебя знающие имя Твое, потому что Ты не оставляешь ищущих Тебя, Господи». Скажите мне, пожалуйста, можно ли искать Богом без веры? Невозможно. Если мы ищем Бога, значит присутствует и вера. Кстати, это хороший индикатор того, живем ли мы духовно, пытаемся ли мы познать Его величие и Его любовь. В контексте этого очень хороший пример для нас будет Даниил. Тогда царь чрезвычайно возрадовался о нем и повелел поднять Даниила из орва. И поднят был Даниил из орва и никакого повреждения не казалось на нем, потому что он веровал в Бога Своего. Бог дает защиту тем, кто Ему доверяет, кто проявляет веру. Примеров в Библии на самом деле очень много. Интересно, но Иисус в своем земном служении удивлялся только на две вещи – на веру и на неверие. Если вы хотите привлечь Божье внимание, проявите веру в невозможное, так же, как ее проявил сотник или та женщина, которая страдала 12 лет кровотечением. Следующее. Бог обращает внимание на смирение и сокрушение духа. Мы объединим эти два понятия, хотя, конечно же, о них можно поговорить в отдельности. Давайте откроем Исаия 66 главу и прочитаем с первого стиха. «Так говорит Господь, небо престол мой, а земля подножия ног моих. Где же построите вы дом для меня, и где место покоя моего? Ибо все это содела рука моя, и все сие было, говорит Господь. «А вот, на кого я презрю». Другими словами, вот на кого я обращу внимание. На смиренного и сокрушенного духом. Жертва Богу – дух сокрушенный. Сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже, говорит псалмопевец. Смирил себя, в послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. Сокрушенный дух, смирение. Духовная жажда по Богу. Бог это по-особенному замечает. Следующее. В продолжение к предыдущему тексту прочитаем второй стих заново. «Ибо все это садила рука моя, и все себе было, говорит Господь, а вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред словом моим». А что это в действительности значит? Я думаю, ответ заключается в следующем. Уважаем ли мы это слово? Внимательны ли мы к тому, что оно говорит? По всему мы должны быть по-особенному внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Посмотрите на эту интересную характеристику и трепещущего пред словом моим. Как можно описать человека, который трепещет перед Библией? Человек, который будет стараться, наверное, исполнять все, что в ней написано. Это страх что-то не исполнить. Это страх чего-то до конца не понять. Я думаю о тех христиан, которые отдали всю свою жизнь, будучи в тюрьме за Евангелие. Величайшей радостью для них было иметь несколько страниц Слова Божьего. Сегодня же, к сожалению, Библии пулятся на полках. Это заставляет задуматься о многом. А ведь Бог обращает внимание на то, как мы относимся к Его Слову. Трепещем ли мы или читаем эту книгу, как все остальные книги. И последнее. Бог обращает внимание на пост. И обратила лицо мое Господу Богу с молитвой и молением в посте и в ретище и пепле. И когда еще говорил и молился, и исповедовал грехи мои и грехи народа моего, Израиля, и повергал молю мою пред Господом Богом моим, о святой горе Бога моего, когда еще продолжал молитву, муж говорил, которого видел прежде видений, быстро прилетев, коснулся меня, около времени вечерней жертвы. Мне очень нравится, как здесь написано «быстро прилетев, коснулся». В 10 главе написано, что Бог услышал Данила с первого же дня, когда он начал поститься. Безусловно, мы могли бы включить здесь и молитву, но пост без молитвы – это не пост. Пост – это особый крик души. Пост – это особое состояние, в котором человек взывает и кричит о помощи. Бог, обращай внимание на пост. Хочешь обратить Божье внимание на себя? Прояви веру. Ходи в смирении, сокрушении духа. Трепещи пред Его словом. И если нужно, постись. И Бог услышит тебя.